Всем привет! Всем привет, да. мы решили погулять, пойти на детскую площадку. Да, там есть горка. Там горка, пойдем посмотрим. Пойдем. пойдем. Да. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим да? У меня много метров. Много метров пробежал? Да. Ты самый быстрый? Да. Молодец. А где детская площадка? Вон там детская площадка. Пошли. Мимо пробежал. <сосы> СМЕХ <свес> <свес> СМЕХ поехали! <свес> Звездный Звездный Давай, поехали, звездный войны! Нет, нет, можно ехать, давай! А вот сейчас поехали! О, вот, держись. держись! Держись крепко, держись, не отпускай! Кто <решили> там гоняет? Дракон! Дракон гонит? Да! Ой, пойдите и, и упадет. Не, <решили> это я! <же, да. решили> поехали, поехали! До свидания. До свидания. До свидания. Всем пока. Пока. До новых встреч, До новых встреч. друзья. Еще как к вам Еще как-нибудь увидимся.